Мир цифровых денег. Он заманчив колоссальными возможностями. Но как найти здесь свою золотую жилу? Стартапы возникают и умирают. Хайпы, пирамиды и провальные ICO. Ты уже не знаешь, кому верить. Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь про феноменально успешную модель бизнеса. Она показала стократный рост на падающем рынке 2018 года. Здесь вся мощь и армада ведущих азиатских игроков. 110 тысяч разработчиков блокчейн из компании CodingFly и концерн ZB Global создают новую криптоэпоху. Криптобиржи инвестирование и трейдинг они используют для получения многомиллионных прибылей. Только представь себе, что суточный объем торгов бирж, входящих в Zibi Global, превышает 2 миллиарда долларов. А еще круто, когда твоя команда трейдеров побеждает в мировых чемпионатах по количественной торговле. Показатель доходности составляет свыше 90% в месяц. Молодцы, ребята, скажешь ты. Но при чем здесь я? Еще немного внимания, и ты все узнаешь. По оценкам экспертов, в ближайшие пять лет как минимум 300 миллионов человек начнут активно использовать блокчейн-технологии в повседневной жизни. Вопрос в том. Какие сервисы выберут эти люди? Именно за них сегодня между мировыми корпорациями разворачивается серьезная борьба. Глобальная цель проекта SKF Token Wallet создать сообщество лояльных пользователей. Это 1 миллиард человек к 2025 году в 32 регионах мира. Платформа объединит несколько классных сервисов. Мультивалютный криптокошелек, видеоигры, социальные сети и многое другое. Задача разработчиков – сделать их лучшими в мире. Первый шаг в захвате обширной доли рынка криптовалют уже сделан. Сингапурская компания CodingFly создала надежный и удобный сервис SKF Token Wallet для хранения цифровых денег. Но это не простой криптокошелек. Невероятно, но он платит тебе за хранение твоих криптоактивов. Тебе необходимо лишь зарегистрировать кошелек и пополнить его. Буквально с завтрашнего дня ты начнешь получать от 6 до 12% в месяц на свой депозит. Регистрация кошелька абсолютно бесплатно, Никаких абонентских плат и других сборов. Ты в любое время можешь вывести все свои средства. Старт международного проекта состоялся 20 марта 2019 года. И это еще не все. Скажи... Тебе было бы интересно получать 100% от прибыли твоего лично приглашенного? Большинство говорят «да». Например, ты пригласил 10 человек, каждый из которых положил 1000 долларов в свой кошелек. Каждый месяц они теперь получают 10% от своей суммы в виде ежемесячных дивидендов. При этом твой пассивный доход составит 1000 долларов. И ты будешь получать эту сумму снова и снова, каждый месяц. Итак, что ты получаешь от сотрудничества с компанией CodingFly? Первое. Удобный и надежный кошелек. Второе. Доход от личного депозита. Минимальный порог инвестирования всего 100 долларов. Третье. Доход от роста курса токена SKF, который ты получаешь сразу с первых дней инвестирования. Только за первый месяц со дня старта токен SKF стремительно вырос в 13 раз. Ликвидность токена ежедневно поддерживается компанией внутри приложения. Четвертое. Участие в партнерской программе, которая позволит тебе очень скоро выйти на доход 100 долларов в день. Многие из нас уже получают такой доход. Подробнее обо всем ты узнаешь, обратившись к человеку, который дал тебе эту информацию. Сделай это прямо сейчас.